Есть золотое правило. Одно действие в одну единицу времени. То есть, если мы пьем кофе, то мы пьем кофе. Если мы пришли домой, то мы дома. Если мы пришли на работу, то мы на работе. И тому подобного рода вещи. Правило есть, оно очень хорошее, хорошо работает, Давайте попробуем разобраться, первое, как это сделать, а второе, чем оно чревато. Начнем с конца. Буквально сегодня я познакомилась с человеком, который, узнав это правило, сказал «А я всегда думал дома про работу, потом после скандала с женой на работе про дом, и в итоге его не было ни там, ни там». Таким образом, всем хотелось его внимания, работникам хотелось на работе его внимания, дома хотелось жене его внимания. Зато много браков у человека. Кстати, работ тоже немало. Так вот, это то, чем чревато невыполнение таких вещей. Как это сделать? Дело в том, что человек имеет так называемые социальные роли. И за каждую из этих ролей он несет персональную ответственность, то есть личная ответственность за себя как работника, личная ответственность за себя как мужа, личная ответственность за себя как сына и тому подобного рода вещи. У женщин то же самое. И таким образом, если мы выполняем эти роли, вы знаете, было бы странно, на работе выполнять роль мужа, но тем не менее. На работе выполнять роль сына. Или в общении с женой выполнять роль сына. Некоторые так, кстати, и поступают. А потом мы жалуемся, что нам какие-то мамочки наши жены. Так играете здесь роль мужа. И вы можете это сделать так, как вам хочется. Соответственно, это и есть одно действие в одну единицу времени. Как только эти роли путаются, и мы у родителей, мы ведем себя как муж, у дом, у жены, детей, мы ведем себя как работник и тому подобного рода вещи. У каждой роли, которую я назвала, есть ну, назовем это так, свод правил, то есть как себя вести правильно. Возможно, работа стала настолько важна, что у претендентов на руку и сердце теперь появились требования, теперь появились проверки и тому подобное. то есть полностью рабочие термины. Вот, но... К сожалению, мы человека не принимаем на должность любимого. Любимый ⁇ это чуть шире, чем работа. Поэтому в каждой сфере жизни, а если вы посмотрите видео, их не так много, всего четыре, есть свои правила, есть свои особенности. И, соответственно, только мы перепутываем эти роли, получается... Не очень хорошие вещи. Поэтому, если мы с женой муж, если мы на работе работник и работаем, а если мы с мамой сын, если мы с детьми отец, то у нас вообще все хорошо. То есть еще и одна роль в одну единицу времени. И в нужном месте в нужное время. Да? То есть мы... С мамой ведем себя как сын, и не обижаемся, что она нас считает маленьким, и стараемся угодить, и возможно радуемся какому-то вкусному обеду и тому подобного рода вещи. То есть здесь мы действительно можем себя вести как маленькими, не обижаясь ни на поведение мамы в этот момент, ни на свое поведение, на свои слабости, еще что-то. Здесь мы ведем себя как маленький ребенок. На работе мы ведем себя, как взрослый человек. У нас есть некоторые обязанности, мы их выполняем, делаем свою работу. С женой у нас работает совсем другая сфера. Это сфера личных отношений. Нам здесь хочется эмоций, чувств, любви, отдыха, разрядки, чего-то, может быть, еще. Мы получаем эти вещи, и когда мы здесь не получаем и не даем, нас пытается жена вывести в реальность, мама вывести в реальность, работники вывести в реальность и тому подобного рода вещи. А в реальность нас выводят. <фу> <фу> <фу> я тебя просила, я тебе сказала, ну-ка, ну-ка, где ты есть, ты мне нужен. <фу> ну, то есть это скандал. То есть... Э это не люди с нами ругаются, и такие нас окружают жуткие люди, а это я где, я кто, я сейчас кто, я сейчас чем занимаюсь, я сейчас взрослый с мамой, или я сейчас ребенок с женой, а еще хуже ребенок с ребенком. И когда человек осознает свои роли, что он делает, каждый момент времени, тогда у человека эти роли не перепутываются, и тогда нет вот этой химеры. Если я выйду замуж, я брошу родителей. Если я выйду замуж и буду исполнять роль жены, никто с меня роль дочери не убирает, никто никого не бросает. А если я стану мамой, это не значит, что я перестану быть женой, то есть роли добавляются, роли убавляются, то есть если я когда-то был воспитанником детского сада, то теперь я совсем сильно не воспитанник детского сада, или когда-то я был студентом, теперь я не студент и тому подобного рода вещи. Роли это не какое-то застывшее существо. Это очень гибкая субстанция. И в эти роли добавляются правила, убавляются правила. Но это ваши правила. Поэтому одна роль в одну единицу времени. Одно дело в одну единицу времени. И будьте собой. Выполняя ту роль, которую в данном месте, в данное время нужно выполнять. А роль определить очень легко. Посмотрите, где вы находитесь, и роль сразу станет вам понятна. Иногда ваша роль написана на вашем кабинете.